Здравствуйте! Сегодня у нас 9 апреля 2018 года, канал Народовластие, программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии еще люди. Не будем по понятным причинам называть их. Вот коты еще висят, слышите, не учат. Так что все, все на месте, все на месте, люди, коты. Вот пишут, позовите Вие. Да, где вождь? Пишут, вождь. Так, вот сегодня нужно, конечно, всех поздравить с праздником Пасхи. И очень много людей, которые являются неверующими или людьми, верующими каких-то других конфессий, ну, я думаю, что ничего страшного, если на какие-то праздники мы других конфессий, да, там едим какие-то их блюда очень вкусные. Да. То, если на наш праздник они поедят кулича, то будет все хорошо. Я причем обратил внимание, знаете, где самый вкусный кулич? Думаете в России не угадали? Самый вкусный кулич продается в перекрестке, во Франции в магазине Перекресток. Так что, ну, про Пасху сегодня еще поговорил. Сегодня вот 7 апреля был день рождения Рунета. То есть в девяносто четвертом году был зарегистрирован 7 апреля домен РУ. Ну, надо сказать, вот почему, наверное, мое общение с интернетом так не получилось с первого раза. Представляете, у меня в девяносто втором году уже был компьютер 486 но мне все очень сильно не нравилось, именно не нравилось, потому что не было варианта, вот того варианта интернета, который есть сейчас, ну или по крайней мере, который существует с 2000-х годов. То есть видите, как вот обидно. Сто лет назад, 8 апреля, пишут, значит, на заседании в ЦИК было предложено объявить красное полотнище флагом Советской Республики. И вот многие люди, не очень грамотные с точки зрения истории, определили, что вот это как раз день рождения красного флага. Но это не так. Красный флаг очень давно появился. Эхо, пишут. Эхо. Сейчас посмотрим, тогда вот Может быть тогда вот это убрать Так. А сейчас эхо есть Сейчас вообще звук есть Я вот пишу. Пишут эхо Сейчас послушаем У нас вечный что Так, борода эхо убери Отключи один из микрофонов. У меня один включен. Так, эхо есть уже? Отлично, пишет. Нормально. Ну и слава богу, видите, очень хорошо. Эхо нет. Эхо. Было эхо и нет эхо. Так вот... Если вы помните, песня такая была «Смело товарищу в ногу», там «Духом окрепнем в борьбе». И там последние слова были «Свергнем могучей рукою, гнет вековой навсегда, И водрузим над землей красное знамя труда». Ну, Леонид Радин эту песню написал, если кто знает, да, а... Когда написал, я толком-то и не помню помнишь, что в 19 веке В конце 19 века я просто знаю, что он в 900 году Вместе С Лавровым помер ну, не с этим Лавровым С однофамильцем, а с приличным человеком В фамилии Лавров Вот они в 900 году как бы умерли оба, поэтому, ну, значит, песня до этого была написана, безусловно, и уже в то время Красное Знамя был естественно, ну, так сказать, символом пролетарской борьбы и вообще борьбы с государством, с капиталистическим. Вот, много народу рассказали нам видеоматериалах о том, что творилось на Пасху, но это, конечно, бред был чистейший. Гундяев на эту Пасху, а может быть, на другую, не знаю, но ну, вытащили на эту, показали, трес гвоздем, рассказывая, что он из того самого креста. Творожную Пасху сделали перед, значит, храмом с Христа Спасителя весом в тонну. А почему не в 10, да? Не, ну если кормить, то кормить всех. Прислали многие фотки удивительные совершенно, где написано, что в храме действуют свечи, только купленные в храме. То есть, если свечка куплена где-то в другом месте или в другом храме, в этом храме она уже не недействительна. Это было очень, конечно, так... Как, как Хрюн говорил, внушает, да, это внушает, вот, потом прислали фотку из храма в Финляндии, где, значит, свечи по почтовой открытке можно брать бесплатно, надо сказать, что в любом храме католическом, по крайней мере в Европе та же самая картина, то есть можно взять свечки абсолютно бесплатно и пожертвовать столько, сколько ты считаешь нужным вот и интересные значит, фотки я сейчас покажу Какие тут у нас есть. Вот так, такой, такая бредятина, значит, представляете. То есть, яйца пасхальные с, Лени с Лениным, с серпом и молотом. Блядь, ну вообще, это просто какие-то уникальные люди, да. Вот. Потом, интересная вот такая фотка мне очень понравилась. То есть, продается, видите, на лотке. «Господь». И написано «тридцать». Ну, то есть, понятно, что Господь за 30 серебряников, как написали многие в Твиттере, я дальше вот посмотрю, кто именно авторство укажу, говорит, сколько время прошло, а цена не изменилась, но намекаю на 30 тетрадрахм, которые уплатили из Кариоту за предательство. Я, в общем-то, абсолютно согласен. И вот страшная, совершенно картинка такая. Путин в окружении якобы попов Если вы посмотрите Внимательно на игалстуки, галстуки галстук того охранника Который стоит за у него, у него за спиной абсолютно идентичный То есть ФСОшники В рясах блядь, Сопровождают Вову Представляете как он сыт этот гондон Что его даже в храме Сопровождают ФСОшники Которые переоделись в попов Да это вообще уникально совершенно. Просто какая-то жесть. Вот. Так вот, да, вот знаете про а, то, что цена столько лет прошло, а цена все та же. Это смутное время написал по поводу 30 драхом. Сколько угодно можно иронизировать на эту тему, но это, конечно, безумие. Это а, вот э, нарочно не придумаешь. Это вот боженька прям показывает. Вот смотрите, какие вы подонки и мерзавцы. Так что... Э, Патриарх Кирилл заявил, что мировой кризис веры и нравственности не коснулся России. Конечно же, не коснулся России. Я написал ремарку, прочитаю ее полностью чтобы не выдумывать ничего. Я им сказал, здесь нет нравственного кризиса, здесь более жуткий процесс, разгул безнравственности, безнаказанности и невежества. Здесь не веруют в Бога, здесь верят слухам, попам, властям и СМИ. Здесь на фоне торжества безнравственности, нравственности, пошлятиной подлости развивается невиданный доселе кризис. Кризис политический, экономический, культурный и интеллектуальный. То есть кризис тотальный и необратимый. И вот меня будут, наверное, ругать за то, что я сказал, что кризис необратимый, он действительно необратимый. Вообще ни одного шанса нет победить этот кризис, есть единственный шанс победить Вову, Путина и всю его братву, а этот кризис вот в такой конструкции победить совершенно невозможно, в конце концов он приведет Россию к гибели, безусловно, если мы не победим Путина, то Путин окончательно победит Россию, кто этого не понимает, тот дурак или предатель, или... в общем, неважно, в любом случае так оно и будет». Вот предприниматели Красноярска Перегородили основную магистраль Города Что же они хотели? Они хотели, чтобы Не сносили их ларьки В Красноярске этих предпринимателей Всех задержали, сейчас их там Я не знаю, уже осудили или будут Судить, я обращаюсь ко всем гражданам Вот я Не очень, в Саратове мне не очень Нравились ларьки мне, Но и, и, и, Их в свое время сносили, но это давно уже было. То есть, еще как бы к этому периоду это не имеет, может быть, отношения. А может быть и имеет. Так вот, я тогда особо сильно не вмешивался. да. Сейчас, я думаю, что масса людей, которые скажут, ну, барыги сносят у них ларьки и фиг с ними. Нет, это неправильно. Даже если вам что-то лично не нравится, вы просто обязаны выступать на стороне противоположной Путина. Просто обязаны, даже если вам что-то лично не нравится, даже если кто-то лично из этих людей не нравится, или он вас там обсчитал в этом ларьке, или там помойка вам нравится, как, которая там где-то вы на ней работаете, или еще что-то, то есть свои личные интересы надо засунуть в одно место и действовать сообща помогать всем, кто борется против Путина. Раздувать любой уголек, чтобы разгорелось пламя. Другого выхода у нас нет вообще никакого. Ни единого. Понимаете? Или у нас есть другой вариант потерять Россию. Но это, согласитесь, со мной не выход. Так. Вот, значит, хочу сказать, что после моей программы Стас будет выступать и под описанием у меня ссылка на его канал. Ну, я вам напомню еще в конце передачи. Значит... Саратовец пишет, что не дал показания против фигуранта дела о терроризме. Интересное такое там название. На самом деле это Михаил Смыслов, такой гражданский активист в Саратове. И естественно он не мог, не, не мог дать какие-то показания против Сергея Рыжова, который ни в чем не виноват. И который никакой не террорист. И ФСБшники прибыли к нему на работу, трамбовали начальство, в общем-то развлекались по полной программе. Ну, мы сегодня о таких вещах еще поговорим. Вот Александру бывшему дали 330 часов обязательных работ за стихотворение об Украине. Напоминаю, что с другой стихотворением мы уже давали 300 часов обязательных работ, но вот сейчас 330. Помнишь, 300 это несерьезно. А сколько вы хотите? 330 каждому. Наверное, судья этот подонок посмотрел операцию и другие приключения Шурика, и вот решил, что триста часов это несерьезно. Судью за, зовут Руслан Ерохин. И я хочу всем этим судьям, прокурорам и всей этой братве, так скажем, чуть не выругался, сообщить следующее. Материальное возмещение причиненного вреда вашими приговорами в первую очередь будет производиться за счет ваших личных средств и личного имущества следователей, ФСБшников. Прокуроров, поддерживающих обвинения, судей, которые при эти приговоры, так сказать, подписали, начальников их всех, независимо, председатель от суда или главный КГБшник, и всех членов ваших семей. Будете оплачивать это все солидарно. Из расчета один день лишения свободы эквивалентен одной тысячи условных единиц, то есть долларов. Вот человек отсидел один день, все, ты, судья, должен ему тысячу долларов. Нет у тебя ни хера, у семьи заберем. Нет у твоей семьи, у прокурора возьмем. Солидарно. Нет у прокурора, у его семьи заберем и так далее. <Слышко> так что... Возмещать будем вред прежде всего за счет вот этой братвы, безусловно. Конечно, мы не снимаем с себя ответственности, и те, кто, так сказать, были осуждены совершенно без каких бы то ни было преступлений, они, так сказать, будут получать еще и компенсацию от российской, Страны, да, страны России Но прежде всего будут компенси... Компенсации За счет вот этой братвы И Вот меня просят сказать Что Вальнов будет в пятницу Ну, по крайней мере У нее сейчас нет интернета Так Вот интересно Витаускас Написал в твиттере за все годы своего существования США НАТО не убило ни одного русского солдата, ни одного россиянина, ВЧК, УГПО, МГБ, КГБ, НКВД убило и замучило миллионы русских и советских граждан, но мы панически боимся НАТО и безмерно доверяем КГБ, ФСБ, НКВД». Ну я думаю, что никто не доверяет им а Просто есть определенные категории граждан Которые губуху боятся Вот и все Но замечание очень правильное И в Кемерово Блогера в СИЗО Поместили Станислав Калиниченко Написал два года назад заявление Что его схватили Полицай, били Током избивали фотографию, значит, сделал его брат, который в отдел приехал, где у него разбито лицо. В результате, как обычно бывает, написали заявление на него, что он причинил там какую-то нестерпимую боль очередному подонку, и вот он в СИЗО. Так что я думаю, что нужно очень на это реагировать и поддерживать таких людей, безусловно. Я напоминаю еще раз Станислав Калиниченко и находится в Кемеровском СИЗО. Трое бизнесменов в поучаствовали в митинге против свалки. Двое арестованы, у третьего обыск. Тоже необходима, конечно, помощь всем этим людям, поддержка. Потому что, видите, они впрягаются. Так никто... Не будет защищать наши общие интересы, если мы не будем их защищать и помогать им. Разместили, мы показывали, то есть рассказывали о том, что есть видео, как медведевская скорая, ну, как Медведевский кортеж не пропустил скорую. А оказывается, есть еще из Энгельса такое. Видео не только у кремля, не пропускают скорую, когда маленький приезжал в Энгельс, вспомните, я прикалывался, что покрасили только первые этажи, потому что он э, не видит нифига вторые, то, то есть человек не видит вторые этажи, а это, говорят, маленький, он там выглядывает и будет видеть, так что требовал от Радаева, чтобы он побежал и покрасил, и действительно там покрасили второй этаж, вот, и Оказывается, тогда скорую тоже кортеж не пропустил. В администрации Серпуховского района Подмосковье проходит обыск. Напоминаю, что видео размещено, где глава района, его фамилия Шестун, рассказывает о методах губернатора Подмосковья, что ему угрожают, что угрожают его семье, чтобы он не шел на выборы, поскольку он согласовал митинг. То есть, приехали ГБшники и требовали, чтобы он на 13 число не согласовывал митинг. Он митинг согласовал, сейчас приехали, проводят обыски, трамбуют и так далее. Митинг посвящен, конечно, вот борьбе со свалками и беспределом этим э, жутким. И вот Ешкин Крот интересно написал, мне понравился что в России тайна это данные о доходах и счетах чиновников И не тайно личная переписка граждан в интернете Вот это точно если, вот в, если посмотреть под этим углом зрения На дело Серпуховского главы Представляешь, вот до какой степени наглости Эти ФСБшники должны дойти То есть это уже сверхнаглость чтобы просто запугивать людей, даже не пытаясь в информационном мире как-то это обелить, как-то это изменить. То есть, вот прям конкретно мы вас мочим, потому что вы, значит, вот хотите конституции. Вот. И Росгвардия потратит 18 миллионов на разработку газовых боеприпасов для пресечения массовых беспорядков. То есть они будут из минометов стрелять этими боеприпасами из помповых ружей и кидать их так, чтобы их разорвало пидорастов. Вот. И, Ну, как всегда, мужчина умер рядом с больницей. Новгородские власти начали проверку. Ну, а что проверять? Тут два варианта. Либо его не приняли в больницу, либо вынесли из больницы, как у нас обычно бывает. То есть, вот. И Хабаровск снова накрыло дымом, горят соседние регионы. Вот, и якобы горят соседние регионы Но э, там рассказывают, что это дым не отсюда а Не из э, еврейской автономной Автономного округа а Области вернее А из какого-то другого места Но откуда бы ни был э, этот дым Наверное в Хабаровске Не очень приятно его нюхать вот. И в Самаре Эвакуировали развлекательный центр Из-за пожара в соседнем здании Значит, Развлекательный центр Этот Находился рядом с зданием Где Раньше находился боулинг центр Этот боулинг центр загорелся вот. В центре Воронежа Произошел пожар В салоне красоты в Самаре горит, значит, вот видите здание этого боулинга, там бывшего ресторана, а здесь салон красоты как-то. В русском округе Подмосковья загорелся закрытый мусорный полигон. С этими полигонами что-то просто напасть какая-то. И... В еврейской автономной области, значит, в отделении, для, в родильном отделении произошел пожар. Тоже всех, всех эвакуировали теперь, где там будут на улице рожать. В Новгородской области погибли пять человек на пожаре. Ну, одни сплошные пожар. То есть, Россия с одной стороны горит, с другой стороны тонет. Вот. И вот тут тролли подъехали, вот пишет, еще не подвезли эти с чатом, да, вот еще не подвезли никак дизлайки. Так что ну, вот такие вот дела. Вот пишет, Владимира Владимировича нет в живых давно. Никогда бы наш Светоч Путин настоящий Не допустил такого И тот И этот Путин я думаю Абсолютно одинаковые козлы При Столкновении электрички И автобуса в Крыму погибли пять человек Там какие-то разборы Чинят, там какие-то прокуроры Туда приехали, ну все нормально А вот в Ростове никаких Разборов не чинят, там просто из крана Потекло говно да, и ну, Пишут фекалии пошли Оказывается водопроводная Значит вода пожелтела Из-за того, что туда Пробилась канализация В результате паводка попали Стоки из животноводческого Комплекса, я так понимаю Саше ворует, этот комплекс принадлежит и Этот говно туда Все зашло, говорит, вот бутилированную Все раскупили, а остальные говорит, а, мышка, а как, Говорят, да вы отстаивайте Кипятите, классно, о чем. Не, ну, можно, конечно, еще предложить противогазные банки, если через них фильтровать, тоже неплохо получается, а потом кипятить. Ну, в общем-то, в любом случае, такое удовольствие, да? В Кемерском бассейне массово отравились дети, сколько не дают информацию, но много, много детей. Если вы помните в пятницу, о чем я говорил, когда разговаривал с Окунем, о том, что хлор это яд. И я всех предупреждал о том, что хлор это яд. Сегодня, вот, оказалось, люди не слушают. Канал народовласти, а зря Потому что если бы они слушали Они бы детей не отравили И вот у меня спрашивают, как у тебя получается Что ты в один день сказал В своей передаче, сразу же на следующий день Или ну, там, Ну как вот в пятницу Сказал, а в понедельник все потравились Не знаю, как получается Я не знаю, как это получается Но это получается всегда, вы сами знаете Наверное, потому что Есть как Какие-то вещи, которые Очевидно Для всех очевидно, что хлор это яд И что этим ядом можно потравить детей Если они этого не понимают То они просто долбоебы Так вот так, так. Где эфир на втором канале Ну, То есть на артподготовке Мы выкладываем на артподготовке эфир И он будет этот выложен вот школьников госпитализировали с линейки в честь Дня Здоровья. Представляете, 6 апреля 13 школьников в Челябинской области пожаловались на плохое самочувствие и были госпитализированы. Нормально так, да? То есть отмечали День Здоровья, и в результате с линейки по поводу Дня Здоровья попали в больничку. Вот. Почему это происходит? Потому что общество нездорово. Общество нездорово. И главный, главная проблема Главный инфильтрат Это вот путинская власть Вот эта вот мерзость Это то, что никуда не денешь Это надо прям вышкрябывать Вот эту вот гадость Ничего ты с этим не сделаешь Следственный комитет возбудил дело После избиения новорожденных В новосибирской больнице Представляете, то есть такое -то избиение Младенцев, прям классическая библейская История на Пасху да То есть ничего не напоминает вот. И какая-то медсестра там детей, которые были оставлены родителями, этих детей, в общем, избивала как-то. Они кричали, она, в общем-то, их пыталась утихомирить, маленьких, совсем грудных, ну, то есть тех, которые только родились. В Охотском море спасают рыбаков с оторвавшиеся льдинины. Все как всегда, вот пишут, 54 человека спасли. Вот меня вообще никогда не интересует, сколько спасли. Меня всегда интересует другой вопрос. Сколько не спасли? Вот это вот более интересно. И этим МЧСникам всегда надо именно этот вопрос задавать. Потому что сколько спасли? Ну какая разница? Ну спасли и спасли. Это работа у вас такая. Спасать. А вот почему не спасли? Так же с этой зимней вишней. Они тоже могут сказать. Мы там столько народ спасли. тысяч человек спасли. Вот такие дела. В Москве, значит, в метро опять произошел сбой, ну, в общем-то, это уже классика, ждем только крупной аварии, потому что одни сбои, то есть вот у меня тут перечень прям вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять аварий, которые, за, ну, знаете, с первого марта произошли, крупных, то есть про мелкие мы не знаем. Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду. То есть, видите, оказалось, там шухер поднялся, что школьники пьяные бегали по крыше Зимнего дворца. Зимний брать пришли. Вот. Ну, говорит, нет, это они, говорит, не изнутри залезли, они залезли по фасаду. То есть, паркурщики такие, ну, весело вообще. Мужчин взял заложники детей в Иркутске, я так понимаю, что это дедушка, и потом с ним переговорили, он отдал заложников, сдался, я так понимаю, что это были просто семейные разборки, люди доведены до крайней точки кипения, не только люди, мы говорили, что животные сходят с ума, бросаются на людей, творится что-то невообразимое. Вот три москвича госпитализированы после нападения кошки, ну, собственно... Эта женщина, ее 15-летний сын и 8-летняя дочь. У них кошка, я так понимаю, не сбесилась Просто как-то это вот вышло из себя и поранила их. То есть, животные очень остро чувствуют то, что происходит в мире. Особенно кошки. Очень, очень чувствуют. Очень сильно чувствуют. Поэтому обращая внимание на их поведение, многие вещи можно предсказать. Вот. И интересно тем, ну, можно сказать, что это уже баян, потому что такое уже было неоднократно. Ну, вот москвич регулировал дорожное движение, используя вместо жезла свой половой орган. Есть, вот в хорошо. дневнике, хорошо. значит, его доставили, где-то он там недалеко видно от того а, этого, спецприемника, где я обычно отбывал, наверное, недалеко там регулировал, но ну, это правильно. А чем там еще регулировать движение рядом с этим спецприемником? <с это то же самое, что, собственно, делает Путин. Вот он регулирует движение таким же образом. И новость такая обошла всех. Многие очень по этому поводу отписались. Но я так понимаю, что это новость старая. Вот в Курской области выбросили более миллиона живых цыплят. А я помню эту новость. Это в 2010 году был, залез и точно, что ну, может быть это повторилось, но Скорее всего нет, скорее всего это старая новость, но происходят такие же события, то есть уничтожают живых существ, до сих пор конечно уничтожают продукты питания, то есть безумие какое то происходит, ну и вот в Босфоре очередной рок-н-ролл, который, э, так сказать, российским транспортом учудили, то есть танкер врезался в исторический особняк на берегу, очень много видео, можете посмотреть, интересно как он едет врезается, у него заклинила рулевая, как будто у него двигателя нет и он не может отработать назад, ну вот как-то так получилось, то ли там все в усмерть пьяные были, то еще помните как этот Ашот протаранил там этого? Корабль, то есть тоже российский, который затонул. Там много вот, в последнее время в Босфоре инцидентов с российскими судами было. Ждем, когда там будет что-то еще сверхъестественное. И грузовик въехал в толпу людей в Мюнстре, в Германии. 30 человек пострадали, трое погибли. Водитель покончил с собой, к нему поехали домой. Значит, у него нашли автомат Калашникова. Потом оказалось, что автомат Калашникова это а, муляж, макет и так далее. И вот я так понимаю, что германские правоохранительные органы задержали четырех человек, которые планировали осуществлять теракты во время прошедшего в это воскресенье берлинского полумарафона. Я Перевел несколько германских статей, чушь собачья, полнейшая вообще, не верю ни одного слову, почему я так понимаю, что вот этот убийц, который заехал в народ, ну, козел драный, конечно, а это какие-то люди, которые были с ним на связи, ну, может быть, тоже представляют из себя не самую лучшую часть человечества. Я так понимаю, что они высказывали какие-то, в общем -то, негативные Делали негативные высказывания в интернете. И так как германская полиция не смогла предотвратить вот такое страшное убийство, то решили, наверное, как-то вот отыграться, показать, что мы таких молодцы, хорошие. Видите, вот там полумарафон, а мы предотвратили теракт. А теракт интересный. вот когда, Ну, если бы у них там бомбу нашли или еще там что-то, а когда сказали, что они договорились между собой договорились тыкать людей ножами и таким образом, значит, совершить теракт. Ну, вот представьте, какие доказательства, вот я как следователь рассуждаю, какие доказательства должны быть представлены? Ножи, они есть у всех. И признательные показания, которые тоже могут родиться у всех. Не, ну я далек от мысли, что там также пытают, как в ФСБ, но все равно, что-то, какая-то степень недоверия. А вообще жуткий вот этот вот Теракт, 30 человек пострадали Они также могли 30 человек и погибнуть И их там могло быть не 30 А 60, то есть это вот Дело случая, и мы говорили Уже давным-давно, помните, когда Эдик Сказал, что ты им подсказываешь Когда я все удивлялся, я говорю, что же вот Террористы там взрывают Один взрыв, три человека, когда Они могут сесть на машину и всех передавить И Европа не защищена От этого И он тогда сказал, что я им подсказываю Но ну, видите, им подсказки не нужны, они сами действуют Действуют, как, в общем-то, такие Укрепленные злодеи, так сказать И, конечно Европа должна, по крайней мере, защищаться Да и любая сторона должна защищаться от таких вещей То есть, нужно делать таким образом Чтобы трудно было на любой машине Пробиться туда, где есть люди, пешеходы Я понимаю, что можно на пешеходном переходе Задавить. Но все-таки как-то вот на тротуаре, там в кафе и так далее, это сделал террористам гораздо проще. И вот Путин выразил соболезнование, Меркель. Причем через два часа после того, как случился вот этот террористический акт. Да? Интересно, когда дети сгорели, в «Зимней вишне» он выразился болезненным через двое суток, проснулся, да? А здесь через два часа проснулся. Очень-очень странный Путин. Да, и интересное напоминание сделали по поводу того, что выставка «Спас тех экспо-2017» проходила в Кемерово в ноябре 2017 года. И знаешь, где она была, эта выставка? Она проходила на третьем этаже здания вот этого «Зимняя вишня». На третьем этаже проходила. Всем выручили вот тут перечень наград чиновников, которых наградили за противопожарную безопасность. Какие-то вообще невероятные там им награды дали за то, что они такие молодцы по спасению и предотвращению пожаров. По спасению людей, предотвращению пожаров. Жуть. И Пучков заявляют что обменял два пожарных самолета на лайнер повышенной комфортности, то есть вместо двух заложенных для покупки самолетов л 76 а вы помните двумя Ил-76 весь прошлый год. Всю Сибирь тушили, который горел, потом один из них упал. Ну, потому что и люди, и самолеты имеют ресурс. Один э, самолет упал, погибли люди, а оказывается, почему же это произошло? Почему так мало было самолетов? Оказалось, что Пучков вместо двух пожарных Л-76... И пожарного вертолета Ми-26, то есть два самолета и вертолет не купил, но за, зато купил для себя суперджет с салоном повышенной комфортности. А также четыре лимузина, BMW и Audi купил. Такой молодец. За 36 миллионов. Так. Так, Красная шапочка пишет, у меня мама умерла, завтра похороны, она смотрела вас всегда и напоминала включить Мальцева, уже 9 часов, первый программ без нее, убили в больнице, залили капельницами до отека легких, подлечилась, мои соболезнования, очень-очень жаль, вообще очень жаль, что мы теряем таким образом людей, каким не теряют нигде, то есть из-за того, что такое ужас, и я всем рекомендую. Может быть, конечно, там какие-то врачи скажут, что я не прав, но я всегда сам так делал. В общем-то и всем. Мама моя также делала. Ну, к нашим врачам только в терминальном состоянии. В другом состоянии не надо в больницу, в другом состоянии ходить, потому что можно оттуда уже не вернуться. Да вот Никита Исаев вас обкакал, сказал, что вы пустозонный грех. Ну, во-первых, я не знаю, кто такой Никита Исаев, мне вообще похер, кто такой Никита Исаев, и самое главное, что мне похер, что он сказал. Самое главное, что люди, которые меня слушают, они сами делают выводы. И если я вдруг в чем-то ошибаюсь Такое тоже бывает, люди не безгрешны Я не делаю это специально Я вообще пустых слов стараюсь не говорить Говорю только слова по делу Те, которые имеют значение И Если я говорю, что хлор это яд В пятницу Значит в понедельник кто-то этим хлором отравится У меня нет пустых слов И если даже слова, которые в пятницу Кажутся пустыми То в понедельник они уже кажутся не пустыми Понимаете? Так. Всем бузатерам привет. Слава банти троллей Да ну, баним периодически, конечно. Значит, спикер парламента Кузбасса ушел в отставку. Знаете почему? Для того, чтобы место уступить Аману Тулееву. Представляете, какая мерзость. То есть Амана Тулеева воткнули в Думу в нарушении всех возможных законов. Таких законов нет, чтобы выборы прошли хер знает когда. Он возглавлял список, подписал собственноручную бумажку, что отказывается от своего места. Очередь пошла дальше, все, нет вопросов. Так его каким-то образом задним числом включили в эту очередь. Это, ну, это противоречит Конституции, это противоречит... Вообще основам законодательства о, выборе, о выборах Любых стран Принципу избирательному противоречит Нет такой возможности воткнуть Понимаете, может быть только в России Только Тулеева Так вот Это все равно, что сесть в поезд Который давным-давно ушел Причем сесть на этой же станции Ну как И теперь вот Уходит спикер, ушел везде, чтобы уступить место Тулееву. Охренеть не встать. И Медведев вот пошутил, пишут, собрал кабинет министров. А там что-то Рогозин сел не туда. Но ну, я так понимаю, что вообще его там изгнали. На Совете Безопасности он где-то там сидел на это, на галерке. А здесь на заседании... Кабинет министров тоже он хотел сесть с правой руки Медведева, а там уже сидят, короче, его отправили между Дворковичем и Хлопониным, и, в общем-то, Медведев пошутил, что забыли, где размещаются, ротация произошла, вот он, или это в виде вопроса ротация произошла, ну да, такая шутка, ротация для них шутка, я... Напоминаю, что Ельцин также в свое время, но ну, не пошутил Он сказал, сели не так Когда Примаков со Степашиным Там сели не так И через неделю Примаков пультировали, Был такое дело И вот Жириновский Предложил упразднить должность президента Почему такое делает Жириновский Понятно, то есть про госсовет Про какой-то, ну потому что Путин Последний срок, а ему еще Вдруг захотелось, представляете То есть вот он Уж uh, народ, говорит, меня любит Что ж конституцию, же не надо Убирать, поэтому давайте сделаем Как в Армении, чтобы президента Не было, ну или там в Армении Чтобы полномочия у президента Нулевые А бывший президент стал премьером Так и здесь, то есть там вот, чтобы Госсовет, ну Конечно так как предлагает Жириновский Не сделают, а сделают скорее всего как в Армении Потому что эту схему и разрабатывали Для Армении и в Кремле Поэтому, в общем, там все совершенно очевидно. Так что, если кто-то хочет от Путина отделаться при своей жизни, еще при своей жизни, то рекомендую помогать нам отделываться от него. А вот по своему какому-то усмотрению, там, исходя из доброй воли, Вова никуда не уйдет. Никогда. То есть, его надо выносить и желательно вперед ногами. Так, слава по Балахне, есть новости Ну вот, новости единственные, я говорю, что на два месяца продлили Роме Губайдульну заключение под стражей Сейчас начинается сам в общем, судебный процесс уже по существу Доказательств у этих подонков нет никаких что они делать будут, я не знаю, но отпускать его они, конечно, не собираются недаром не для этого они ему подбрасывали этот обрез и все остальное прочее. Я напоминаю, что за неделю до его ареста с ним был разговор, то есть он говорил, что за ним следят, и он собирается уезжать в Москву и. За день, наверное, до ареста он это повторил. И вот за неделю его спросили, там нет, у тебя случайно не валяется что-нибудь там запрещенного или там изъятого из оборота? Он сказал, да что, помилуй бог, как у меня это вообще может быть? Обратите внимание, что у наших соратников ни у кого ничего нет, потому что мы даже от того, что было законно, отделываемся за... Там Пять дней до, до задержания я сам принес в Росгвардию все официально зарегистрированные стволы, которые у меня были официально зарегистрированы, сдал, сказал, да, ребята, заберите, они денег стоят, ну, вы можете их там поделить, грубо говоря. И получил бумажку, что я им все отдал, и ко мне претензий никаких нет. Почему? Потому что мы понимаем, что любые провокации возможны. Хочет создать новую избирательную Систему к следующим выборам Это заявила Элла Панфилова. Ну конечно, сейчас им надо что-то придумывать Новое, такое, чтобы Гораздо проще и дешевле Все происходило Ну например, чтобы можно было голосовать Через интернет да, И там миллион раз Можно проголосовать, и только тем, кто Любит Путина и так далее И Значит Вот но ну, это опять же относится к тому, о чем говорил Жириновский. Это вещи одного порядка. Это их Кремль побуждает сейчас вот эти вещи заявлять. Вы же понимаете, потому что, ну, понимаете, что через 6 лет, если будет 6 лет правления Путина, то уже не будет ни одного человека, который может просто так, без денег, там, без каких-то жутких стимулов и не под пистолетом проголосовать реально за ВОУ. Ну, не будет такого. Все, сейчас уже нет никого. Поэтому, конечно, они выдумывают сейчас какие-то варианты, как обойтись без этого. Так... В России теперь нельзя получить визу в США. Нет, почему? Ну, я так понимаю, можно, но это скорее не ко мне вопрос. Так, и что-то еще кто-то мне тут написал. Слава, когда говорит, даже вод не пьет, а у депутатов графины стоят. Да, ну что ж у них, они бедолаги, у них нет, во-первых, опыта такого, во-вторых, они же все это не от души делают, это для них работа, понимаете? А у меня это жизнь, у меня это не работа, у меня это жизнь. В России упрощен порядок установления инвалидности. И все это, конечно, хорошо, что они там установили порядок, упростили порядок, что будут там, может быть, меньшие взятки брать, как мне недавно рассказывали, как в Чечне, что, чтобы получить инвалидность, нужно инвалидскую пенсию отдавать. ты инвалид, тогда зачем тебе инвалидность, если ты всю инвалидскую пенсию отдаешь, да? Вот, это. Но. Я что могу сказать? Если верить голодец, конечно, с определенным допущением можно верить, то в России 12 миллионов человек инвалиды, и из них 651 тысяча – дети инвалиды. Только вот представляете, 12 миллионов инвалидов – это по сложной схеме. Если она будет упрощена, сколько этих инвалидов станет? То есть, представьте ситуацию какая, что инвалидов реально в стране 10%. И об этом уже давно говорят специалисты. 10% людей в стране от всех людей, не от взрослых, не от, от тех людей, инвалиды. Представляете, там, где, ну, как они говорят, там 142 да, миллиона, я не знаю, Насколько им верить. Они там и 148 называли цифру. Ну, предположим, 142. Да? Ну, нет, конечно, такой цифры в 142. Ну, даже, предположим, она есть. Вот, писать 10% инвалидов. 43 миллиона пенсионеров. 27 миллионов детей. И еще больше 10% наркоманов и алкоголиков вместе взятых. Блин, представляете, то есть это взрослое здоровое население практически отсутствует. Просто отсутствует. все. И сейчас необходимо принимать какие-то экстраординарные меры для того, чтобы спасать страну. А эти суки гробят все еще хуже. То есть мы находимся у последней черты. Эти пидорасты все собрались и нас толкают туда, в эту яму. И орут, прыгай ты, приятель, там невысоко. Как помните в этом, в, в, в Золотом Акены, да, там он ему шлепает по руке паром и кричит, прыгай, приятель, здесь невысоко. Там полкилометра надо лететь. Вот приблизительно мы находимся в таком же состоянии. Вот такие дела. Их, Но зато, вот пишут, распаты и неуважение, ну и многие другие отметились, что за первые три месяца 2018 года субсидии из нищего бюджета России получили в ГТРК. 67 миллиардов, России сегодня 20 миллиардов и Параш-Штуде 19 миллиардов. Представляете, это при условии, что а, почти 2 миллиарда долларов, при условии, что народ, в общем, голодает, уже доведен до крайней степени. Вот. Путин наградил, пишут, американского генерала по корпусу морской пехоты Чарльза Болдена орденом дружбы. Он наградил. А еще интересно, он э, указом, э, который был перед этим, присвоил звание заслуженных артистов России Елизавете Боярской и Даниле Козловскому. Вот Данил Козловский то ли в результате бюрократических каких-то э, ну, э, проблем да, путинских, Проник туда. Либо показали путинские, что нет, мы-то вот вроде как не такие, мы не по политическим принципам там награждаем. Конечно, Данил Козловский заслужил заслуженного артиста, я извиняюсь за тавтологию, но так оно и есть давным-давно уже. Потому что это очень хороший актер и вообще это, это лицо современного кинематографа российского, причем серьезное лицо, тут ничего не скажешь. У него громадное будущее и, и я думаю, что они с ним уже поговорили или поговорят в ближайшее время о том, что ему вот не надо кидаться в разные стороны, не, не надо там поддерживать оппозицию и так далее, и так далее. Но он уже нарисовался прям непосредственно. То есть не успели ему вручить звание заслуженного. Он сказал, что в России, в России сплошные, сплошные ненависти, хамство Абсолютно верно сказал. То есть, и вот, конечно, тем самым очень сильно, наверное, кремлевцев обидел. И многими другими вещами Которые он допускает в социальных сетях За что мы его, конечно, тоже любим Еще больше Не просто потому, что он хороший И талантливый, и великий актер А еще и потому, что он прекрасный человек Это тоже очень важно в современном мире Потому что актеров-то дохера а Людей осталось совсем по пальцам пересчитать Представляете, как плохо-то у нас Вот в этом мире искусство, да? И Евгений Ясин заявил, что долю государства российской экономики надо снизить почти в два раза. Ну Евгений Ясин, ну зачем ты врешь? Ну ты врешь сам себе. Какая разница какого цвета протезы, когда нет ног? Блять, ну один протез красный, а другой бежевый. Надо, блядь, чтобы был и тот наполовину еще бежевым покрашен. Какая хер разница? Все это путинское ясен, ты это прекрасно знаешь. Ясен хрен, что это так, да? Понимаешь? Что мы имеем? Мы имеем, блядь, кучу олигархов, которые работают на Путина и являются его кошельками. И имеем государство, которое является приватизированной шарагой господина Путина. Все, это приватизированное государство. И оно работает на Путина, на его карман работает. Поэтому какая разница, сколько это будет в этом кармане, в правом или в левом, в любом случае, это карман Путина. Бля, вот эти экономисты, они просто взрывают мозг, блядь, они начинают какие-то по эти самые дискуссии по поводу коммунизма по поводу либерализма в и госкапитализма там в нашей экономике какой нахер капитализм госкапитализм коммунизм либерализм о чем вообще вы говорите в условиях сплошной диктатуры при сплошной диктатуре форма вообще не имеет никакого значения будь то сталинская коммунистическая форма или гитлеровская форма капитализма да гитлеровского капитализма какая разница это диктатура. Причем это диктатура путинская. Все ништяки у него, у Вовы. Все. Причем это самая крайняя форма. Гораздо более худшая, чем форма экономики при Сталине. Гораздо более худшая, чем при Гитлере. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то я вам готов доказать, экономист. Да. Так. И вот... Кабмин выделил 7 миллиардов рублей на создание плавучей обсерватории. Она будет, значит, эта плавучая обсерватория плавать, извиняюсь за выражение, или ходить, да, потому что плавать только говно по Енисею, будет ходить, значит, там где-то на Северном полюсе, и построят ее к 2020 году. Но я думаю, что к 2020 году они просто распилют 7 миллиардов рублей и все, и, и скажут, что надо еще 70. Ну, мы... Это видели. И а, вот белорусы нам заявил, значит, кто это сказал? Саша Вор, да, Саша Вор сказал, что белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком. И мы видим, как фактически его земляки выливают молоко в воду, потому что никто не покупает. Так откуда же берется отечественное молоко, если здесь молоко отказывается покупать и демпингуют и так далее? Так значит нет никакого молока. Наше предположение, что... Россия, которая покупает почти 1 миллион тонн пальмового масла. Миллион тонн, можете себе представить. Куда нахер этот миллион тонн можно деть? Вы посмотрите, ну, предположим, нам 142 миллиона, да, блядь. Ну, пусть сто 150 миллионов, да. И куда нам столько масла, да, по 6 килограмм нанос лишним, по 7 почти килограмм получается на каждую сволочь, да, и на приличного человека тоже. Поэтому удивительно. Сколько можно этого масла? -то? Куда его засовывать? Что из него делать? Даже молока-то столько не надо. Я уж не говорю про все остальное. И вот пытаются доказать, что, значит, Лукашенко не прав. Обвиняя их в том, что они там как-то ведут себя не очень. Да? Ну, вот если... Ну, предп... вот, предположим, я грубо посчитал, да, вот предположим 142 нас миллиона, да, предположим 891 тысяча тонн пальмового масла только в Индонезии покупается, да, вот сколько получается, 6,27, да, килограмм на человека, ну вот ответьте. вот это точная цифра, куда можно деть, вот вам дадут 6. 27. На что можно потратить 6,27? Вы вот потребляете, лично вы 6,27, килограмм пальмового масла. В чем вы можете потреблять? Ну, там, в колбасе, в сыре, да, там и так далее. Но все равно, это, получается, за запредельная цифра, просто запредельная. Вот, и везде пишут... Позанимался вот этим вопросом. палевого масла очень заинтересовался. Ведь с 2015 года его производство в 2,5 раза уже увеличилось. Более его, чем соевого, рабсового масла производит То есть и вот фирм Nestle а тоже та, которую мы постоянно поминаем, как самых главных злодеев, покупает... 420 тысяч тонн в год пальмового масла. То есть, это, значит, все вот эти несковики и всякая остальная хрень, они, понятно, еще сделаны. Жуть, конечно. Я не буду доказывать вред или полезность пальмового масла. Это не имеет смысла. Я буду говорить только о том, что то, что должно... И нам говорят, то, что сделано из молока, на самом деле, сделаны сделано из пальмового масла, это вранье, понимаете? А вранье уже вредное, но полезное, не имеет значения. Это пусть разбирают специалисты, что вредное, что полезное. Нам под видом дорогого молока продают дешевое пальмовое масло, нас обманывают. Сурков предсказал России века геополитического одиночества. Не, ну я знал, что Сурков это около ноля, да, ну вот я понимаю, о чем он говорит, этот около ноля, он ну, говорит... Такой роли России, то есть, вот она между Западом и Востоком. И сейчас вот такая ситуация, что будет век геополитического одиночества, Сурков не будет. Потому что вас и всех остальных мы победим очень быстро. У вас уже все, ваш век закончился, вы в состоянии умирания находитесь. А поэтому, а дальше что будет? Россия будет изгоем, что ли? С какой стати? Что, второй Путин, что ли, придет? Да не будет никогда. Чайка призвал Лондон вернуть наши деньги. Наши в кавычках записаны. Ну, естественно. То есть, представляете, Великобритания потребовала 500 миллиардов рублей вернуть Чайка. А, и, и, а что вот его семья там с свиночайками не хочет ничего вернуть? Он, может, что-нибудь там сам бы вернул. А, причем наших денег. Каких наших? О чем речь вообще? Все его деньги, блядь. Куда не плюнь, да. И вот 50 богатейших россиян потеряли за день почти 12 миллиардов. Ну, очень хорошо. Это радостная новость. Очень радостная. И рынок, значит, акций обвалился. Вот пишут Русал. Потерял 27, да не 27, 50 Потерял Полюс 23,7 Мечел 17 Норникель 17,3 Сбербанк 17 Там и так далее Ну, В общем все лукойлы Минус 8 Ватек 8, ВТБ 8 ну, приятно, что, в общем представляете, одним движением руки на 12 миллиардов их хлопнули, они там говорили, что не надо смешить искандеры, они рассказывали, какие они в ответ санкции э, примут, ну, давайте в ответ санкции, будет очень приятно посмотреть. Пишется в наш карман все эти потери Безусловно Это конечно Они все эти деньги вырвут и... Но они и до, до этого Все их вырывали Бюджет это такая незначительная часть От ВВП Они и так все разворовывали Но больше они не могут украсть Потому что это ограниченный объем И этот объем уменьшается Как шагреневая кожа И вот Русалу заблокировали долларовые счета во всех банках, включая российские. Представляете, в российских тоже заблокировали. Так что акции Русал подешевели в два раза, ровно на 50%. Очень хорошо. И правительство Российской Федерации обеспечит поддержку компаний, подпавших под санкции США. Ну, Это понятно, что они обеспечивают помощь самим себе, потому что все, подчеркиваю, все кто работает на серьезных должностях в правительстве, интегрированный в бизнес. Вот в этот же бизнес, где все эти олигархи, вся эта шобла. Это одна шарага, понимаете? Одно акционерное общество. И вот большая часть потерь от санкций, значит, пишут, пришлась на Олега Дерипаску. Да, вот то с рыбкой он там теперь вот с этими санкциями, да, и Володин тут вот открылся, призвал поддержать попавший под санкции бизнес, уникальная, конечно, личность, вот, и сказал, что санкции, санкционные списки – это попытка сдержать развитие России. Представляешь, вот эти мрази, которые разворовывают всю Россию, в жопу нас загнали мира, суки, блядь. Загнали в жопу мира. Это, оказывается, они развивают Россию. Вот это вот рожа, блядь, поганая, там стоит в Антиби, как его, блядь, там, этот, э, Бурханович, блядь, хрен, который развивает интернет, да? Вот это вот вся мразота там тоже, который там что-то развивает. Это они, оказывается, развивают Россию. Вот эти вот недоумки, воры, блядь, поганые. И... Еще сказал, в этой ситуации российские бизнес бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны. Ну, я понимаю, о чем идет речь. там. То есть, оборыжничают-то они вместе, это понятно. Поэтому поддерживают сами себя. И вот... Оскар спрашивает, кто-нибудь может объяснить, почему бизнесменам, которые в свое время распилили всю российскую собственность, а затем вывели краденые в Штаты, а теперь попали под эти же санкции должен помогать российский бюджет. Не российский бюджет, помилуй бог. Я вот написал э, ремарку. Раньше считалось, что сверхнаглость это трахать жену соседа, а соседа поставить на шухер. Но теперь это уже не сверхнаглость. Сегодня сверхнаглость – это компенсировать преступникам конфискованные у них наворованные богатства за счет тех, у кого они эти богатства украли. Компенсировать штрафы преступников за счет потерпевших. Вы можете о чем, понять, о чем речь? Штрафы преступников за счет потерпевших. Да охереть. Это вообще впервые такое в истории человечества случилось. Просто жесть И вот чем занималась Дума С Володиным в ближайшее время Разрешили бегущим от санкций Олигархам не платить налоги То есть те деньги, которые они выдернули Налогами не облагаются отказалась Дума ограничить премии высших чиновников, то есть как они получали миллиарды премий, так и будут, отклонил законопроект о наказании за незаконное обогащение, тот законопроект, который э, тащили перед выборами, махали, видите, вот он Путин, он хочет, блядь, а Дума не захотела, да, Пенсии россиян вложат в нефтяную промышленность Саудовской Аравии. Саудовская Аравия сама выскакивает из нефтяной промышленности, зато пенсии россиян туда пошли. И Госдума отклонил закон о помощи находящимся за чертой бедности. То есть помогать тем, кто за чертой бедности находится, не надо. А вот этим вот пидорам, которые нас обокрали, им надо помогать. А то как же они по-другому не умеют, то есть они не будут... Деньги красть, то ничего. Евро впервые за полтора года превысили отметку 75 рублей. Нормально, что? Вот. Хорошо. Если бы 750, я бы еще больше радовался. Почему? Потому что только такой путь. Только такой путь может что-то всколыхнуть вот и целом пишет что рублю оказали в доверии шестьдесят восемь процентов граждан хранят деньги в национальной валюте но я не знаю есть ли деньги у шестьдесят процентов это наверное шестьдесят восемь процентов от опрошенных тех у кого есть деньги но в любом случае они таким образом помогают вот этому режиму путина пусть они не плачут если они хранят деньги в российской валюте то есть, наоборот, нужно всячески, ни одной копейки в этом не хранить. В долларах, евро, в чем угодно. В криптовалюте, чтобы только не давать возможности путинскому режиму жировать за ваш счет. Вот пишут, что черный понедельник, санкции обвалили рубль. Ну, классно. Акции Сбербанка упали уже на 20% на московской бирже. И Песков назвал попиющим попиранием всего и вся. Всего и вся. Нюхает хорошо, наверное, так от души. Всего и все. Вот это антироссийские санкции. Это не антироссийские санкции. Вообще для России это, это российские санкции. Это пророссийские санкции. Ну представляете, отнять. Или пытаться отнять деньги у воров и жуликов. Пытаться их загнать в стойло, Разве это антироссийский? То есть, помогать нам с тем, чем мы сами не управляемся. С этими козлами, ворами и жуликами, толстомордами, сволочами. Роман Абрамович срочно прилетел в Нью-Йорк с толпой юристов. То есть, будет пытаться денежки спасать свои. Вернее, наши. Наши денежки пытаться опять на себя переключить. О, пишет. Ругаются тролли. Тролли ругаются. И вот пишут, что 20-летняя дочь Варвара Михаил Пореченкова бросил учебу в Москве и поступил в университет в Нидерландах. Так что вот так должно поступать патриотом. А как же иначе -то? И Бастрыкин рассказал о связи сына Дерипаски с Навальным. А знаете, в чем связь сына Дерипаски с Навальным? В том, что сын Дерипаски 26 марта залез на столб и был одним из тех молодых людей, которые на Пушкинской площади выступали против путинщины. То есть у Дерипаски приличный сын, что мы можем сказать. Такое часто случалось, мы же помним, в истории государства российского вообще... Очень часто дети из достаточно обеспеченных семей, аристократических, я не назову Дерипаску аристократом, да, ну олигарх, и становились революционерами. Ну, я думаю, самый лучший пример декабристы, что там скажешь, да, лучше уж и привести, трудно. Ну, так оно и есть. До декабристов родища, тоже из очень приличный человек семьи, который в конце концов стал революционером своего времени. Поэтому, конечно, дай Бог здоровья, сын Дерипаски. И самое главное, чтобы он не менял своих принципов. Самое главное, чтобы он в конце концов не устал, не уперся в стену, не сказал, да, как шла, так и ехал. Нет. А пишет, Слава, это Деза. Ну, ж, Деза, так Деза. В любом случае, что же вы думаете, среди детей вот этих а, чертей, да, нет, нет приличных. М -м -м -м, бывает, как это ни странно, да. Бывает. Так же, как у приличных людей бывает выродки, так и у выродков иногда рождаются приличные дети. Я сам тому был свидетелем многократно. Вот. И медведь заявил, что Россия оставляет за собой право ответить на санкции США. Интерес, как же ответить? Лупанут по российскому народу еще сильнее. Ответят, скажут, бабка, как мне очень понравилось. Там... Два демотиватора хорошие. Один это из служебного романа «Стоп кадр», где говорит, вы на Дерипаску деньги сдавали? Она а Миллера, помните, там собирала все деньги там на подарки, на то на Дерепаску. И еще это в, на, на почте. Там бабушка говорит: а вы там на Дерипаску тоже там еще, еще не сдали. Вот это вот, точно, они так и сделают. Конечно, они санкции введут против российского народа. А как же? Очень-очень правильные санкции. Шемякин очень уважаю Шемякина, сказал, что по уровню воровства с Россией может сравниться только какая-нибудь Африканская республика. Я и согласен, и не согласен. Дело в том, что в Африканской республике-то воровать нечего. Поэтому... Не, я понимаю, Шемякин, он художник. Художник он великий. Я его очень люблю, Шемякин. Молодец он. Но, понимаете... Художественными средствами, когда люди выражаются, они демонстрируют какую-то одну сторону, ну, которая, ну, так сказать, хорошо выпячивается, ну, или, или несколько сторон, но ну, не все, но ну, особенность, какая особенность искусства, да, оно интерпретирует красиво. Искусство интерпретирует жизнь красиво, а наука интерпретирует жизнь точно. Вот в этом разница между искусством и наукой. Ну, может быть, есть еще какая-то разница, да, но это основная. И когда мы используем научный подход, мы говорим, ну да, ну там Россия похожа по уровню на Африканскую республику, по уровню коррупции, там так далее. Но главное это не это. Главное то, что Россия очень богата. Африканские республики бедные Представляете, богатая Россия И тут африканский уровень коррупции И это караул для всего мира Не только для России, для всего мира Представляете, подонок Вова Может купить любого чиновника Да, ну, из тех, кто продается Он может купить нищие государства Он это и делает для того, чтобы они поддерживали его в ООН Понимаете, это вот как раковая опухоль но представьте, вот эти африканские государства, это как доброкачественная опухоль, ну они там что-то разрослись и все. И куда им? За счет чего расти? Все, все украли, все, ничего нет. Да? И влияние на международную арене они никакого не оказывают ни на кого. И вдруг у Вова, как раковая опухоль, разрастается, то есть почему рак. Трудно победим или практически сейчас не победим, потому что клетка делится бесконечное количество раз. Так вот Вова бесконечно, невероятная коррупция, невероятно страшная. Потому что он обладает колоссальным, неисчерпаемым ресурсом России. Неисчерпаемым. Он может продавать лес России сколько угодно. Еще 50 лет. Может продавать недра еще сколько угодно. И так далее, и так далее. Все может продавать. Землю может продавать. И использовать это на свою больную фантазию. Ни одна африканская херня со своим там бокасой, со своим там идиамином не может этого сделать. Понимаете? У них нет такой возможности. А у этой сухи есть. За счет нас эти возможности у него, представляете? Поэтому, конечно, Шемякин очень точно изобразил сравнил с Африканской Республикой. С другой стороны очень не точно, потому что у России есть, в общем-то, жуткое назначение с Путиным. Назначение – срать всему миру и использовать на это наши ресурсы, наши деньги. Вот такие вот дела. Мне тут на время показывают. А еще очень много вопросов. Да. Вот э, химическая атака произошла в Сирии, в городе Дума. Не ту Думу полили до да, химией. 150 человек погибли, более тысячи пострадавших. Видео есть. И, значит, вот Совет Безопасности ООН собирается. Вот сейчас уже, наверное, собрался и Россия что-то там выпендривается, рассказывает, что это не, не не Асад залил, да, то есть этим химическим, химическим оружием. И Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке Асада. Причем, вы помните, в начале прошлой недели в Анкаре Путин говорил, что вот будет применено химическое оружие и так далее. И что это какие-то провокаторы сделают. Вот оно применено. И э -э -э Трамп написал у себя, что Путин заплатит большую цену за поддержку животного по имени Асад. Очень негодует по этому поводу Песков, говорит, что вот как-то обидел у Ну, в общем, кто есть Асад. Конечно, животные, безусловно. И Израиль бабахнул по сирийской авиабазе. Т4 она называется. Тияс аэродром. Авиабаза Тифур. И там погибли несколько иранских советников. Я полагаю, что и российские тоже погибли. Но об этом не говорят, потому что это Израиль а ну, Израилю можно, да. Но уже начали выпендриваться и говорили, что Сирия имеет право ответить на нападение. Это в Госдуме заявили. Вот, конечно, было бы хорошо, если бы Путин рассорился с Израилем и Израиль рассорился с Путиным, потому что Путин так обнялся с Ираном, а Иран с Израилем, конечно, никогда не помирится и не будет в одном направлении двигаться. Точно так же, как Израиль не будет в одном направлении с Ираном. Поэтому в конечном итоге где-то произойдет вот это вот размежевание. И хотелось бы, чтобы оно произошло как можно быстрее. Видите, напряжение возросло. И то, что мы называем Армагеддоном, вернее не мы, а святые книги, то, что называют Армагеддоном, уже близко. То есть это уже происходит на этой земле Мегида, да, уже происходит война. И пишут, что боевики ИГИЛ пытались перейти в наступление после обстрела сирийской базы. Я, честно говоря, охреневаю. Как же так? Путин только что вот сообщил нам неделю назад четвертый раз, что ИГИЛ уничтожен вообще до основания. Все. Окончательное уничтожение ИГИЛ произошло, и опять российские все СМИ, Комсомольская правда, телеканал, э, не вижу какой, потом РИА Новости, Известия, ТАС, Лайф Ньюс, все рассказывают о том, что ИГИЛ атаковал. Что же покойнички так стреляют, как в том фильме, да, оказывается все, агил воскрес опять. Я сразу вспомнил, где стихи. Помните, они живут и сражаются. Помните, там знаменитые стихотворения только не про ИГИЛ. И э, Путин с Эрдоганом разговаривал опять. Уникально. То есть только что встречался и уже по телефону опять разговаривает. То есть у них уже не только какие-то стратегические договоренности, они уже и тактические. Так сказать, Путин, наверное, получает команду от Эрдогана уже такие тактические. Рейтас рассказали, значит, о ночных перебросках наемников из России в Сирию, из Ростова. Давайте завтра поговорим, наверное, на эту тему. Это интересная тема. Сегодня просто нет времени. И... Вот, про заседание будет уже известно, Совет Безопасности завтра. Британские эксперты на Кипре, оказывается, перехватили сообщение. В день отравления Скрипалей было электронное сообщение о том, что посылка доставлена. А потом, это же, я вообще охреневаю, это, какими надо быть, что в башке должно быть у этих конспираторов, представляешь? То есть, они могли бы чатиться в обычных чатах, писать какие-нибудь там Любу-люблю там и так далее. И все, никто бы их нигде никогда не срисовал. Ну, вот эти посылки доставлены, блядь, ну, это путинские шпионы, это, конечно, караул. это просто, это хуже это вообще ничего нет. Так, такая беспомощность Такие знаете, уроды И вот а потом После того что Как а, провели эту операцию И всех отравили Написали что успешно выехали Что есть а, Чего у люди с башкой Шпионов играет это, Вот эта мразь в современном мире Она не является шпионами Она играет шпионов Поймите это очень страшно Вот и ну, посмотрим, что они там заявят. Дальше сейчас в Солсбери принято решение везде заборы водру, водрузить. В начале трехметровые, где были, значит, прекурсоры вот этого новичка разбросаны. Я так понимаю, животных там отлавливают, которые на себе могут относить. В общем, жуть какая-то. Я тогда недаром вам сказал, вспомнил про котов и собак, которых уничтожали в химическом училище, в училище химзащиты в Саратове, чтобы материал не выходил из лабораторий. Это вот из этой же серии. То есть, потому что может на одной лапе и на другой быть прекурсор, да, и потом... Где-то это соединится в каком-то месте. Вот сейчас они ловят там этих животных, они там, я так понимаю, заборы строят, дом решили сносить и ресторан решили снести, где они были, потому что дегазацию проводить дороже получается. И... Вот интересно, что со всех сторон начали рассказывать, что на территории Российской Федерации нет лаборатории по производству химического оружия. Это какой-то зампред комитет Госдумы Швыдкин сказал. И до этого это сказал Бабич. Ну и весь интернет напомнил им, что в 2012 году шиханы получили заказ на хранение и уничтожение химоружия. И мы знаем, что лаборатория в Шиханах такая есть, да, что лаборатория в Шиханах такая есть, и что в Шиханах осталось еще химоружие. Это мы тоже знаем. То есть да, и Адамсит, или Визит, может быть, оно старое, конечно, там ну, оно есть, это оружие. И что закопанного по врагам химоружия полно. И что. Россия ответственна за то оружие, которое выброшено в Черное море и сейчас э, начнет э, там, из этих бочек просачиваться прямо в ближайшее время. И то которое гитлеровское выбросили в Балтику по приказу сталинских там, военачальников, мы про это тоже знаем. Поэтому нормальное количество еще хватит на наш век этого говна. В визе отказали племянницы скрипалев по крайней мере на вчерашний день виктории ты она рассказала что скрипали отравились рыбой фуга ну и какую то еще херню наговорил я понимаю почему отказали в визе и так Лондон. Предоставил убежище 55 обвиняемым в хищениях россиянам. Вот это вот большой минус, представляете? То есть политическим не предоставляют убежище, а жуликам и ворам предоставляют. И Россия пообещала обнародовать переписку Терезы Мэй, когда она была главой МВД Британии. Вот. И значит заместитель Генерального прокурора Об этом сказал, что ее переписку Интересно будет почитать что они там, На что они там намекают Лавров заявил, что Россия Никогда не прогнется Будультиматумы Это ужас, какой, какой дурак вот. И генпрокуратура Связала дела Березовского, Литвиненко И Скрипаля, и я абсолютно четко Считаю, что это вещи одного Порядка, что, да, что за всем Стоит рука Путина и Литвиненко, и Скрипали, Березовский, я уверен, погибли из-за Путина. Вот сейчас посмотрим, какие еще новости надо сказать сегодня, а не завтра. Так. Ну, наверное, вот это надо сказать обязательно КНДР сообщил США о готовности обсуждать вопрос о денуклеаризации э, Хорошо, да, по-русски не выговоришь вот. Корейского полуострова И я так понимаю, речь идет о том, что, ну, наверное, китайцы поговорили с Толстеньким он, наверное, согласен при определенной гарантии китайцев за определенные очень большие деньги решить вопрос отказа от ядерного оружия. И сейчас я так понимаю, что Патрушев встретился с главой МИД КНДР. То есть они разговаривали наверное, о том, что мы вам заплатим, только не отказывайтесь. Но столько, сколько заплатит Трамп, они не могут заплатить, поэтому, вероятнее всего перекупить не смогут. И Китай, я думаю, уже а, свое слово сказал, но толстый встречался с Идзинпином. И с Идзинпином рядом не нужен никакой мудак с а, бомбой. Абсолютно не нужен. Он лучше сам будет управлять, а лучше ему а, договориться, чтобы денег отшел нормальное количество, чтобы тот мог и народ подкормить, и сам там самолет все хороший купить. Не на старый Л-62 летать. В общем, нормально, чтобы было все... Так, и остальные новости, наверное, завтра я хотел про поговорить. Лес, который китайцы пилят, ну, я думаю, что поговорим об этом завтра, как раз и фотки покажем, которые у нас некоторые не получились. Так, и экс-президент Бразилии сдался властям, и это очень хорошо. То есть, это вот прям то, что, то, что нужно. Так, вот. Так, сейчас я закончу. И тогда заходите на канал к Стасу. К Станиславу Котельникову. Там под описанием есть этот канал. И он будет продолжать. Значит. А, еще хотелось поздравить Сережу окню с днем рождения, забыл я совсем, у Сережи окню день рождения, так что мы все его поздравляем. Вообще, а как думаете, терпилы? Схавают опять рост цен и так далее из-за рост доллара и евро и что нас ждет в будущем. Ну, нас ждет в будущем то, что сейчас происходит, революция. Это все вещи одного порядка. Видите, как, как снежный ком нарастает. И когда вам говорили, что ничего не происходит, на самом деле происходит очень много. Если бы не отравили скриполя, значит, было бы что-то другое. Потому что это вещи субъективные, а не объективные. Я подхожу всегда с научной точки зрения. С научной точки зрения Путин пиздец. Поэтому в любом случае он уже не выкрутится. Кот верный, Мариночка. Слава, добрый вечер всем сопротивленцам. Привет, копеечек на общее дело. Недавно наш клиент, вернувшийся из Швейцарии, рассказал о заграничной жизни. Рядом Оказался запутинец тайный. Как же этот ватник вонял про патриотизм и пытался заткнуть правду. В итоге мы с народом заткнули вату в а, граждан, гражданское «В». Да. А, так, вот пишет что «У Стасов 23.15 эфир». Так, и его патерка Тверь отправил вам на почту скриншот трансляции, где 35 тысяч просмотров, при этом 38 тысяч лайков и 3 тысячи 000... дизлайков, 38, да, и 3 тысячи лайков. Жаль, что не показали. Выглядит прикольно. Спасибо, я покажу, я просто не видел. Зайду, возьму, покажу. Спасибо. Татьяна, а было еще, было и 6 тысяч просмотров у радио «Народовласти» и 17 тысяч дизлайков. Татьяна Кувшинка, по необходимости, спасибо. Николай Н., когда я говорю про митинги, меня никто не спаривает по этому поводу. И все соглашают всем, что Путин злодей. И вся его власть держится на пропаганде. Но когда я повторяю, что это митинги Навального начинают... Клевать, говоря, он агент Госдепа, ненавижу ватников и их лицемерие, пора уже рубить антенны. Да, наверное, все-таки. Ну, если им не нравится Навальный... Пусть они устраивают митинги от Мальцева. Если не нравится Мальцев, пусть устраивают митинги от кого-то другого. Если не нравится кто-то другой, пусть от самих себя устраивают митинги. Скажи, зачем тебе Навальный, зачем тебе Мальцев? Ты сам все себе личность, иди сам воюй с Путиным. Зачем? Кто? Какой госдеп? О чем речь вообще? Вот вы тут, народ, идите и убирайте Путина, козла Лариса, по усмотрению. Спасибо, Олег. Здравия, соратник. Слава, тема поржать. Мне под видео на комменты отключили. Наверное, мои комментарии кто все же кого-то все же напрягли. Называется, пидел. Надеюсь, что хоть кто-то прозрел с моей помощью. Да, Лариса, всем привет. Не зачитывайте, да. Спасибо, хорошо. Тысячи бездомных из Хабаровска Вячеслав нам на полном серьезе Говорят, что пойдете митинговать По домам А, это уже было, да, вчера Надо идти на митинг, безусловно Кошку просит показать Ну вот кошка, а что, она все время Рядом сидит или где-то бегает Она у меня такая Кошечка, которая все время Хочет быть рядом Все время, вот смотри сюда вот. Вот, Смотри сюда Вот она, вот умничка, такая кошечка вот. а так она в профиль посмотрите какая, какой профиль у нее, как на египетских этих э иероглифах, вот такая, он вот, смотрит что там летает что ли, кошка лада, очень хорошая, Басик где-то прячется, всегда такой, так и Кошку просили показать Так Так вот кошку хвалят Ну после кошки тогда что тут Говорить нечего Это, это уже так сказать апогей да? Апофеоз я бы сказал Апофеоз Поэтому наверное мы заканчиваем Завтра поговорим О, этом, о вывозе Китайцами леса из России. Ну и о том, что вообще происходит. Ну, самое главное, до завтра дожить. Спасибо. Заходите к стасу на канал 23.15 под описанием номер. Спасибо. До свидания. Да здравствует революция.